Как же связано идеи, концепции общественной безопасности, а как это соотносится со суфизмом, с тем, о чем мы говорили раньше. Я думаю, что это практически у каждого из вас этот вопрос возникал, но давайте разберемся с этим, чтобы у нас здесь была предельная ясность. Сейчас давайте постараемся, во-первых, абстрагироваться от погруженности в материал скажем так, да, и подняться на историческую высоту, чтобы охватить взглядом, ну, как минимум, несколько веков, да, то вот с этой высоты мы абсолютно ясно можем видеть, что духовные системы прежних времен, они все обладают общим признаком. Они все возникли в топоэлитарную эпоху. И они унаследовали все родовые пятна, родовые травмы. Суфизм в наименьшей степени, поскольку все-таки он наиболее технологичен, он наиболее технология из всех духовных систем, потому что на его основе уже потом строились религии, которые становились средствами скрепляющими государство. Ну, а в этих средствах какой процент занимала манипулятивность? Какой процент занимал, скажем, фактор поддержания культуры. То есть это очень серьезный такой цемент религия, который скрепляет не просто, скажем, но это примитивно было бы думать о том, что религия только закрепощает человека, да, как разумное животное, да, спутывает его догмами, там, противоречивыми какими-то постулатами. Нет, религия – это культурообразующий фактор, скрепляющий в истории Государство, народ, помогающий стоять, выстаивать, побеждать, длить свое историческое существование. Это важно. Но вот как та ниточка, на которой нанизаны жемчужные, вот ниточка является суфизм, как технологическая основа религии, благодаря чему в религиях появлялись святые. То есть святой ⁇ это технолог, человек, который прошел технологический путь развития своего сердца, своего разума, своей интуиции. Да? Вообще, суфизм в этом смысле это университет, поскольку в нем есть разные факультеты. Есть факультет, там, скажем, усмирения ума, да? дрессуры ума, дрессуры эго. Это вот, пожалуйте, медитативный серфинг. Есть факультет развития характера без характера, это тут говорить не о чем. Да? В любой системе обязательные начальные ступени, это работа с эго, правила поведения, моральные нормы. Да? Есть факультет развития интуиции и так далее. То есть, ну, в любом случае мы говорим о технологии, о суфизме как о технологии. Но обращаю ваше внимание еще раз на вот этот фактор, на то, что и суфизм, зародился в глубокой древности, в глубокой толпоэлитарной древности, да? и все религии последующие также. И мы можем увидеть их как некие вкрапления в некий больший континуум. То есть вот мы смотрим на некое ядро смыслов, это суфизм, он огромен. Но если подняться на околоземную орбиту, мы видим, что это ядро включено в гораздо больший континуум толпоэлитарности мира. И такой суфизм вынужден был как-то приспосабливаться к этому миру. Он не потерял ничего, по сути. Но в любом случае, он, находясь в каком-то окружении, он принимал соответствующие ему формы. Раз были принципы властвования, которые осуществлялись верхушкой, элитой, там, самодержавием в той или иной форме, да, восточной деспотией, там, кем угодно, значит и суфийские принципы, то вы даже можете заметить это по литературе, там, по каким-то древним источникам литературным. Так или иначе, это отражается в том, что говорили суфии в суфийских доктринах. То есть суфийские доктрины не могли выскочить из толпа элитарного мира. Они его отражали в любом случае. Психология суфиев, да, псих... вообще психология людей, она. Возвращаемся к тому утверждению нехитрому, что огурец, погруженный в рассол, неизбежно становится соленым. Вот точно так же и со всеми феноменами, включая суфизм. И так продолжалось очень долго, до начала 21 века. И более того, как рыба не осознавала, что она плавает именно в воде, точно так же и человечество не осознавало, что она живет в элитарной системе. Было все нормально, было все окей осознавать было нечего, потому что не было никакой явлено никакой альтернативы. И вот сейчас мы говорим о концепции общественной безопасности, и важно понять, что это не какой-то отдельный элемент, какое-то вкрапление в континуум нашей жизни, как кусочек сала в колбасу, да? Нет, ничего подобного. Концепция общественной безопасности ⁇ это и есть новый континуум. Это есть континуум, который объемлет все элементы, которые в него входят. И объемлет, как предшествующий ветхий континуум, даже толпо элитарную систему. Она оказывается в него включенной как элемент, который мы осмысляем с более верхней иерархической позиции. То есть концепция — это как операционная система, да? как новый Windows. То есть концепция раздвинула пределы понимания, познания гораздо дальше, чем это было сделано человечеством за все предыдущие века. Поэтому искать в ней какие-то ограничители бессмысленно. Потому что она создавалась не для ограничителей, не для ограничений, а для того, чтобы дать, внимание, новый цивилизационный ответ русской цивилизации о том, как жить в 21 веке. И понятно, что это максимально далеко отстоит от каких-то партийных деклараций, от каких-то религиозных деклараций, да, заявлений, там, от каких-то проектностей более мелкого уровня. Это вообще воздух. Концепция общественной безопасности – это воздух, который везде и нигде, который есть и не невидим. Это то, что максимально освобождает тебя, не препятствует тебе жить максимально естественной жизнью. Я говорил о том, что новое приходит неузнанным. И постарайтесь увидеть, что вот это новое, это именно среда, в которой будет жить завтрашний человек. Духовность прошлого имела форму религиозности или там близких форм, но в XX веке мы уже заговорили всерьез и о светской духовности. И примеры тому, и это уже всерьез разговор, примеры тому русская культура, русская литература, русская музыка, русский кинематограф. Про русскую классику, да, вот литературу, про нее однозначно можно сказать, что это светский вариант духовной проповеди. По-серьезному, на сто процентов без как бы, без натяжек, это именно оно и есть. В мирской жизни проступают черты духовной. То есть, тот огонь, который горит внутри религиозности все-таки христианской, исламской, он светит, как сквозь волшебный фонарь дает окрашиваемые лучи, и эти лучи пронизывают общество, и проникая в сердца наиболее творческих людей, эти лучи идут дальше. Они проявляются в их книгах, в их музыке. И вот поэтому в русской литературе мы видим глубину. Потому что изначально, как в источнике, она возникла вот в духовной основе. А она там в основе суфийская. Все, что есть в религиях живого, это суфизм. Пусть даже мы так не называем. То есть это технология. Не просто кланяйся и читай Библию, да, и не задавай вопросов, и целуй ручку, батюшки. А задавайся вопросом что тебе нужно сделать для того, чтобы качественно измениться, как тебе это нужно сделать, когда тебе это нужно делать, как долго тебе это нужно делать. То есть речь о практике. Вот именно этим занимаются, скажем, христианские старцы или суфии или практики любой традиции. Поэтому я хочу сказать, что новая религиозность 21 века, которая шагнет в будущее, которая стряхнет себя в ветхость, вот эту пыль веков, какие-то Схемы, которые уже стали картонными, перестали быть живыми. Новая духовность, она и выглядит как, э, как пропитанная духом концепции. Понимаете? Мир изменится, и я не могу представить, что православный батюшка будет крапить фотонные звездолеты, как и раньше, да, вот крапил лысины прихожан, которые ему кланялись. Он также будет кропить, что звездолеты Ивана Ефремова? Нет. Что-то другое будет. Да? Духовность изменится. Феофан Полтавский, святитель, говорил о том, что произойдет великое чудо. Россия возродится после падения, вот этого, после ИГО, которая была тут, да, вот, начало революции. Это было вполне определенное ИГО, оно даже имело свойства, да, то есть вот 17 год там была попытка глобализации. Жесткая достаточно а потом-то вышли на строительство Красной Империи. Это уже было другое, и это Сталина, кстати, простить не могут. И покрывает его, и параноикам поносят, и чем, чем только не. И сказал он, Феофан Болтавский, о том, что православие в России возродится, но того православия, как было прежде, уже не будет. Я бы прочитал это так, что не будет рис, не будет храмов, не будет иконостасов а будет что-то гораздо более разлитое, не сконцентрированное в каких-то домах, да, в каких-то точках, а разлитое в сердцах. Как крестный ход православный принадлежит церкви, он ходит вокруг церкви, а новый крестный ход, бессмертный полк, идет по городу. Это гораздо больший масштаб, растворенность другая. Не окукливание вокруг какого-то ябрышка, которое противостоит толполитарной системе, да, как духовный свет, источник духовного света, а все станет светом. В этой концепции общественной безопасности все становится светом, все преосвещается, потому что из всего изгоняется дух насилия, дух торгашества, дух притворства, дух манипуляции. Значит, остается что освобожденный свет, поэтому когда мы говорим, когда я с вами говорю о новом русском суфизме, я предвижу изменения этой формы. И вот говоря о новой форме, давайте представим, зададимся таким вопросом. А как мы подойдем с идеей суфизма к современному русскому человеку, который знает о концепции общественной безопасности? Если мы захотим ему передать вот этот вкус и эту суть, можем ли мы говорить с позиции прежней системы, то есть звать его в прежнюю форму, когда человек уже воспринял новое, когда он уже понимает, что духовность не концентрируется в каких-то стенах, а разливается в народе. Концепция розового сада, необходимая толпе элитарной системе, проецируется на весь, на весь социум, на все общество. Задача не в том, чтобы сберегать нечто, окруженное враждебной средой. Дело в том, что враждебной среды не будет. Значит, все становится розовым садом постепенно. Да? Это цель. Это не завтра, но это цель. И поэтому, если мы хотим, чтобы наша весть о суфизме была услышана, мы должны изменить свой подход, сказать это такими словами, чтобы они вошли вот в это новое ощущение воздуха, свободы, нравственности, честности человеческой, которая не противостоит нечестности, а которая есть тотальность, красота человеческая, настоящая разумность человеческая, никогда она противостоит жадности, хитрости, подлости, насилию, а когда она есть все, то есть с прежними книгами духовными мы не сможем подойти к человеку и быть убедительны. Мы это можем чтить как ступень истории, как часть мира, да, как колыбель, из которой мы духовно вышли. Ну как и Циолковский говорил о том, что Земля — колыбель человечества, но невозможно, нельзя всю жизнь оставаться в колыбели. Поэтому человечество шагнет в космос. И этот же шаг мы осуществляем... Это фрактал, по сути. Мы его осуществляем постоянно, каждый раз, когда выходим из прежних рамок, которые нас уже стесняют. Когда мы чувствуем, мы не только смотрим назад, но смотрим вперед, когда мы чувствуем новое пространство, новый воздух, новое пространство для роста, для восхождения. И там все меняется. Там меняется язык, там меняется картина мира. И это не значит, что прежнее разрушается, просто оно становится.. Тесным. Поэтому никакого противоречия, друзья, между тем, что корни у нас суфийские, а продолжение у нас русское вот такое. Здесь нет э, противоречия. Просто для этого нужно изменить форму, сохранив суть при этом. Ну а суть у нас какая? Любовь, человечность, развитие до космического человека. То есть все тоже смирение, эго. Дрессировка ума, развитие характера, развитие интуиции, развитие духовного сердца. Это и есть суть, правда ведь? Поэтому, вот если вы посмотрите, на ютубе очень много видео и скажем, Пякин и Ефимов, наверное, вот сейчас из людей, которые говорят именно о концепции, не о политическом прикладном таком аспекте. Да? Виктор Ефимов, люди говорят о они говорят о духовности, как пропитывающей жизнь. Они говорят о том, что духовность – это основа жизни. Не просто отдельно стоящий домик с логотипом конфессии на крыше. Нет. Это то, что должно стать самой жизнью. То, что должно преобразить жизнь. Мы говорим о втором пришествии Христа. Так оно здесь. Оно не в заведениях, не в институциях каких-то, оно здесь. И каждый человек сам в состоянии, и в праве, и в силе выходить на контакт с Высшим. Это большое лукавство, что ему нужен какой-то толмач, какой-то переводчик. Очень много там всего сказано в истории, да, что человек, который идет сам, его обязательно берет за руку шайтан. Не всегда так бывает, мягко говоря. Мы уже говорили о том может быть себе учителем кто не может быть но в целом это всегда отношения один на один с высшим мы приходим сюда голые и одни да в этот мир при всем при том что кажется нас окружают люди это действительно так и люди помогают и формируют нас но ответ держать в конце мы также будем одни за то что мы сделали со своей жизнью, как мы ее прошли и в в духовной культуре человечества всегда есть единство и борьба противоположностей, да? два начала консервативное и революционное. Они всегда борются, да? всегда находятся при этом в равновесии подвижном. Есть люди, которые сохраняют прежние формы, у которых им все понятно, все предсказуемо, все спокойно, понятно чего ждать от этого. А есть люди, которые Преображают, преобразуют формы, делая их, адаптируя их под новое содержание, под новые вибрации, под изменение качества жизни человечества в целом. Вот мы говорим о новом этапе, о том, что человек эволюционирует, выходит на новый этап, но ведь новому этапу должны соответствовать новые формы. Невозможно ходить все время в тех же ботиночках, в которых ты ходил в пять лет, в сандаликах. Невозможно на свою большую, умную, взрослую голову натянуть панамку, в которой ты ходил в подготовительной группе детского сада. Так не бывает. Невозможно всю жизнь изучать букварь. Открыть, там слезу уронить можно и вспомнить о том, что с этого букваря все для тебя и начиналось. Да? Но листать его постоянно, когда тебе уже 60 лет, например, уже немножко странно. Как минимум еще... Несколько классов тобой было пройдено после этого, да? В общем, формы, традиционные формы духовности, они вписаны в нашу историю, вписаны в наше бытие. Но нам самим надо следить, задаваться этим вопросом. Не костенею ли я в прежних формах? Не сдерживают ли они меня? Если чувствуешь, что не сдерживают, окей, все хорошо, ты можешь исповедовать их, да? Ну Теперь уже просто, имея наметанный глаз на манипуляции, человек может отслеживать просто, на каком шаге, что держать от себя подальше, что приближать, да? можно, да, но есть другое, есть воздух изменения, есть внутренняя революция, революция это прежде всего ответственность, это не то, что ты до основания, да? а затем, ничего подобного, ты чувствуешь, что является вызовом времени, что является духом времени, и не то как в том фильме «Дух времени», да, где вот, вот там все до основания разрушено было. Хотя к этому фильму есть вопросы, он тоже лукавый. Важно чувствовать, что продолжится в жизни, что продолжит быть живым, что даст рост. Живым сердцем чувствовать, что сердце сжимает, что сердцу дает свободу. И то, что дает свободу, это завтрашнее. То, что сжимает, это лучше оставить во вчерашнем дне. Поэтому сейчас задача не в том, чтобы даже слушать то, что я говорю, а вот на основе этого понимания войти в концепцию, понять, что это не просто какая-то партийная программа, это было бы вздором, просто мелким, глупым, роликинством каким-то. Важно понять, что это цивилизационный ответ, и он многоуровневый. Он дает ответы и на бытовом уровне, и на политическом уровне, и на культурном уровне, и на духовном уровне. Абсолютно на всех уровнях. Это всеобъемлющее. Пришло всеобъемлющее. Наконец-то. Новая русская концепция возникла вот на рубеже веков буквально. Была вербализована, высказана словами, ухвачена наконец-то, рассудком человеческим. Это то, с чего начнется завтрашняя цивилизация людей на Земле когда будет похоронена толпа элитарная система. Поэтому с каким суфизмом мы шагнем в завтрашний разумный и просветленный мир, мы решаем уже сейчас, выбираем на уровне сердечных энергий. Но я хочу сказать, что все, все другие какие-то системы, да, системы знаний по отношению к концепции являются более нижестоящими. То есть она объемлет их всех. Вот относитесь, пожалуйста, к ней сейчас так. Да? Ну, проверяйте, естественно, на прочность, так ли это, то, что я говорю. Да? Действительно, она заполняет весь континуум человеческого бытия сегодня. И вы увидите, да, действительно, концепция стремится ответить на все вопросы, заполнить все лакуны, чтобы не осталось вакуума, чтобы не осталось недоотвеченных вопросов. И при этом она не ограничивает тебя, она не дает догматов, наоборот, она дает тебе алгоритмы для свободного развития дальше. Принципиальное отличие от вчерашнего толпалитарного мира. И, соответственно, и духовность наша, пусть она встраивается в это, пусть она свободно растет в этом. Это воздух, и это гигантское пространство. Оно раздвинулось до туманности Андромеды, по сути, вот наконец-то. Наконец ну что ж, если еще остались вопросы по новому русскому суфизму и тем, как он соединяется с концепцией общественной безопасности, спрашивайте, давайте об этом говорить. Или, если что-то для себя поняли, то напишите, пожалуйста, какие-то ответы, какое-то свое осмысление. Немножко нам сложно да, вот в таком формате чата, но тем не менее возможно. Пишите, я просматриваю, читаю внимательно. Событий, в морской волне, в зрачке пустоты Взглядом стеклянным, в экране разбитым Счастьем, сомнением, болью Ты во мне отражаешься квантами строчек поди докопайся, как это случается Лучистая физика ставит прочерк В чистую лирику преосвещаясь, И забывая себя в отражениях За миражами не видишь леса Миг бесконечного приближения Снится тебе сквозь лучей завесу Все, кто не верит в свое отражение и чье отражение пустота Мы вечной роли света и тени Текст выходящий за край листа В каждой боли росток прозрения За каждой нирваной бездонный ил И если театр сил — это вселенная где твое место в Театре Сил? Тоже ведет тебя мутной бездной к зеркалу яви, где все мы лотосы, через парсеки пустот вселенной. Завтра мы выйдем на берег Логоса, и оживет все, что сердцем писано, ибо плывут корабли звездами. Мифы весенними станут листьями, сны виноградными станут лозами, и мы полетим над постылой бездной Ирьяных деньжищ, новостей пожарища, огнем любви, и мечом прощения свет во Вселенной, приумножая. Все, кто не верит в совет,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 И мы полетим на постылой бездной Рьяных деньжищ, новостей пожарищ Огнем любви и мечом прощения Свет во вселенной приумножая Кому-то копить и корпеть старея Копить добро под корой ночами Нам же синью дышать и реять Гордо над миром гореть лучами Нам утверждать и сметь пламенея Света колонны вбивая в темень Хитрость и отняв у змея Радость и луч призывая в темя Все, кто не верит Свое отражение, И чье отражение пустота. Мы вечные роли света и тени, Текст выходящий за край листа. В каждой поле растоп прозрения, За каждой рваной бестонны им. Детский театр сил — это вселенная. Где твое место в театре сил?